SR R и недавно у мобильных майнкрафтеров появилась возможность играть вместе с игроками на Windows 10 и Xbox One. Хотя большинство этого сделать не могут. Ну, так вот. Мне бы хотелось показать тебе то, с чего же все-таки все начиналось. То есть самую первую версию Minecraft Pocket Edition на Android. Окей, я в Minecraft. Вот такая здесь прикольная менюшка. Да. Можно зайти в настройки и сменить username на да. Я его сменю на AirFromYouTube, английская раскладка, AirFromYouTube, бла-бла-бла, так, набираем всякую фигню, да, готово, окей, да, отлично. И теперь Lower Graphics, Quality убираем и включаем Fancy Graphics. Мы же не в 2011. <с> ну да, теперь выходим из настроек. Старт game Create new. Ну, мир я назову YouTube. Потому что я его записываю для YouTube. Да. Окей, okay, окей. Okay. Generating world, building terrain. Да, старая загрузочка тут нас ждет. Сохранение чанков. Ну вот, собственно, появляемся в новом мире. В мире, там, где очень низкая чувствительность. Ну и, в общем, идем. Идем. У песка такой не очень приятный звук. Нельзя лететь, бегать тоже нельзя, только ходить. Все очень плохо. Ну, в общем-то, тут очень мало блоков можно взять. Да, вместо кресика дам. Ну окей, в общем-то... Здесь еще есть круг, который ломает. Например, траву можно сломать за считанные секунды. Чтобы срубить дерево, нужно немножко подождать. Но дропа при этом не будет. Ну, в общем-то, я пойду в то место, там, где можно будет э, построить, собственно, домик. Да. Вот тут вот такая дырочка есть. Ха. Да, в инвентаре очень мало блоков. Хотел песком это все заделать. Да, летать нельзя, очень жалко. Да. О, прикольно, здесь еще край мира есть. Очень прикольно. Давно этого не было. Да, ну в общем-то здесь можно построить домик, я пока съемку ускорю. Окей, okay, в общем, домик без окон, без дверей, без крыши, нету, корницы, людей. Ну, в общем, ты понял. Я пока пойду строить крышу. Выходим из домика. Так. Вот такое вот творение у меня получилось. Обычная коробка только с дырками. Да. Потому что в этой версии нету ни дверей, ни стеков. Да. Вот что у меня, короче, получилось. И в скорее на съемке это видео, как я строил крышу. Вот, собственно, пауза. Можно открыть мир для сети. Да, блоки выделяются. Ну, открываем мир листи, что-то быстро, да. Ну, возвращаемся, ставим ракурс нормальным и выходим обратно. Теперь запускаем новую игру и видим, что картинка не сохраняется. Зачем они ее ставят, непонятно. В общем, надеюсь, тебе видео понравилось. Если так, то сделай то, что скажет тебе Максим. В общем, с тобой был Р, и вот это вот и Minecraft Pocket Edition, вот эта вот версия. В общем, спасибо за просмотр, бай-бай, сэр. Ставь палец вверх, иначе я тебе его сломаю, подпишись или будь взлохман. бей в колокол и не оглохнешь.